суток вы с любовью из моего домика в деревне сегодня я бы хотела вам показать как я с большим удовольствием делала для украшения участка шарики из гипса покрытые цементным раствором у меня уже есть и готовые шарики но я хотела бы показать как я их делаю все это очень просто и доступно вы можете украсить свой участок и будете с удовольствием смотреть на свое произведение. При заливке гипсом вот такой обычной плошечки получается, смотрите, какая замечательная половиночка. Вторую половинку, естественно, накладывая, и у нас получается шар. Берется вот такая чашечка, ставится вовнутрь банка. Я здесь газету поставила и в полиэтиленовый пакет. Так вот банка вынимается, когда уже раствор застыл. Видите как? Я сейчас просто переверну эту о, чашку и выну оттуда уже залитую зал, залитую половинку шара. Блюдце перед тем, как залить гипсом, я смазываю подсолнечным маслом. И поэтому все очень хорошо и быстро. Такая вот половинка Выходит получается из... из той чашечки, которую я вам показала. Совершенно простая чашечка, я купила ее в светофоре. И сейчас сверху на эту чашку можно будет поставить уже вторую половинку. Вот видите, у меня получилось. Сейчас я это уберу. И это получается две половинки одного шара. Вот. Две половинки шара соединяются, сажаются на раствор и, соответственно, обмазываются раствором. Получается замечательный шар, который вы можете поставить в любом месте из и двух половинок. Будет очень-очень красиво. Гипсовых полукругов получились просто очаровательные шары. Как же я мечтала о них. Вот один попробовала покрасить. Хочу в яркие цвета. Желтый. Это вот перед покраской. Красный цвет. Хочется покрасить. Две половинки гипсовые. Залитые, соединены. И покрыты сверху цементом. Я покажу как делала. Огромное спасибо Светлане. С канала Хобби Маркет за такую замечательную идею. Мне очень хотелось поставить такие шарики между кустиками гортензии. Двор сразу оживиться, Будет веселенький такой. Я еще парочку сделаю. И обязательно найду место на участке. Как здорово, как здорово. Знаете, как красиво получается. Такой солнечный шарик. Я специально не выравнивала. Зачем? Пусть будет ну, такими мазками, как я делала, цементными. Конечно, можно что-то пристроить, будет сверху приклеить. Но пока не хочется. Хочется просто так красочкой покрыть. Пусть будет просто цветной шарик. Ой, какая я довольна это, а!